Я поздравлю вас, мои родные, дорогие женщины, любящие нас в сердцах, чтобы вы оставались для себя любимых, молодыми. Этим пожеланием нет ни края, ни конца. Женщин, за прекрасных женщин я сегодня пью Счастья и удачи и здоровья, значит, искренне молю Для прекрасных, милых, женственных, красивых пожелания шлем За любимых наших, молодых и старших мы сегодня пьем за любимых женщин, за прекрасных женщин я сегодня пью Счастья и удачи, и здоровье значит искренне молю. Для прекрасных, милых, женственных, красивых пожелания шлем. За любимых наших молодых и старших мы сегодня пьем. Радости, пусть у жизни место есть печали, чтобы от вас красивых, мы не отрывали вас, и своим присутствием нас, мужчин, всегда вы украшали, а морщинки делали только красивее вас.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 Вас, мои родные, дорогие женщины, любящие нас сердца, чтобы вы оставались для себя любимых, молодыми. Этим пожеланиям нет ни края, ни конца.